Салют, правый человек. Сейчас над нами нависла угроза вымирания, поэтому рекомендую придерживаться моего нового афоризма. Мизантропия еще раз мизантропия, а все остальное это утопия. С уважухой, Макс Саныч. Thank you.